Я тебя ебальник набью. Ебанку. <схи> <схи> Все. Свет включил, Егор. Пошли в лифт. <схи> Бро... Бро... Э, Бро... Просто... куда поехал? Куда? Бро.. Бро... Бро... Бро.. заходи Ты первый словишь скример, давай Я застрял в Бро.. Отойди Опа, чё? иди. <соспорис> иди. <соспорис> Завалил его. Ну, <соспорис> смокинг. No Понял, в костюме не входить. Ой, чё? не входи не успел не понял сейчас каким образом вообще не почувствовал карту даже ни разу не испугался блять нет нет нет зато сервер кошачья наук смотри блять чел Дверь закрылась. Я-я-я. А, Открывай от ее. Открой дверь. Да я не могу. Я, не могу. я тоже. Я, я тоже не могу. Слышу, что делать? Так, ну. Нам в лифт. Ай, блядь! <сц <babe> <сц <drivers> блядь! Стой. Я, я на месте. Опа. Чё? Опа. Стать. Блять, влево мухи Блять! Ох ты, -мо! Ой-ой-ой. Страшно, ну ладно. Бят, чё? В а, а yeah. Блять, ты что такое? А? Короче, справа. Юрите! Блять! Блять! Эй, народ, а вот и я, новый ролик подъехал, где я опять боюсь, пугаюсь скримеров. И снова с Егором Зараскаем. Классно, чувак. Подписывайтесь на нее, ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на меня на мой инстаграм. Также заходите в Discord сервер, там классно. На этом у меня вроде бы все. Всем пока. Эй, а до спать Нахуй